Приветствую вас, с вами Андрей Бутин и в этом видео хотел бы с вами поделиться с тремя шагами, которые позволят вам сделать прорыв в вашем MLM бизнесе в этом 2021 году. То, что будет актуально, то, что нужно внедрить и делать именно в этом году, для того, чтобы получать свои результаты. И прямо сейчас мы об этом и с вами поговорим. То, что я внедряю в свой бизнес, то, что внедряет мои партнеры, и это работает и приносит свои результаты. Итак, по шагам. И первый шаг, на который вам нужно работать, это, конечно, входящий трафик. Чтобы у вас была ваша целевая аудитория, ваша тусовка, ваши люди, которые будут за вами следить. Это может быть ну, в начале небольшое количество людей, как обычно, это, на начало пути это там, 10 человек, потом 100, 500 и 1000 и так далее. И потом спустя год вырасти абсолютно спокойно к аудитории свыше 10 тысяч человек. Это действительно круто. И как это сделать? Я вам рекомендую использовать чат-бот плюс рекламу. Это связка двух этих инструментов, которые позволяют вам в конечном итоге получать свою, именно свою целевую аудиторию. Ваш такой виртуальный помощник, который расскажет про ваш бизнес, про вас, познакомит вашу целевую аудиторию с вашим предложением. И, собственно, дальше ваша аудитория накапливается в вашей базе. Люди заинтересованы. То есть заинтересованный кандидат становится вашими кандидатами, вашими контактами, с которыми вы связываетесь. Начинайте работать. То есть я бы вам рекомендовал именно вот это. Важно, чтобы у вас была ваша целевая аудитория. И как это сделать, как это все настроить. И сегодня это самые эффективные инструменты на, в наших реалиях. И это чат-бот и реклама. И опять же, Facebook, Instagram, Yandex.Direct. Просто посмотрите, какой способ вы выберете или формат. И все эти шаги от А до Я, мы и проходим на нашем курсе «Свободный MLM. Виртуальный наставник». Внизу под этим видео я оставлю ссылочку, где вы сможете пройти такой тест-драйв нашего такого инструмента из этого курса «Свободный MLM. Виртуальный наставник». И это первое. Второе. Это нужно работать над тем, чтобы создать доверительные отношения со своей аудиторией, о которой мы и уже и поговорили. И с этой аудиторией нужно создавать доверительные отношения, чтобы вы для них стали таким Лучшим другом, экспертом, авторитетным тем чем человеком, где э, в каких-то своих вопросах. И вообще, это то, что нужно именно раб, работать и внедрить. И это называется в дальнейшем, это называется бренд. То слово, которое вы уже, наверное, слышали, я думаю, много раз. Но делать это единицы предпринимательства бизнеса. И задача в том, чтобы делиться своим контентом со своей аудиторией. Записывать, проводить вебинары, писать посты и так далее. И ваша задача хотя бы раз в неделю коммуницирует с вашей аудиторией. Здесь не важно, какой это будет формат. Это будет формат в виде видео, формат в виде вебинаров, или это будет формат, ну опять же, полезного поста в Инстаграме или Facebook. В любом случае рекомендую это вам делать. Это лучшие форматы сегодня для того, чтобы рекрутировать свой бизнес, свой бизнес-проект, много людей, в первую линию. И соответственно, это второй шаг. Это бренд. То есть мы работаем над тем, чтобы о нас больше узнавали, чтобы у нас было больше доверия с нашей аудиторией, чтобы мы были для них таким полезными, становились для них такими экспертами. Это когда человек думает при принятии решения о том, о принятии в этом бизнесе, а чтобы сделал и как бы поступил тот или тот человек. И к этому нужно стремиться. И это шаг номер два. Это бренд. Шаг номер три, который вам нужно сделать, это конечно же цель, это наша цель, что консультация, это нужно проводить больше консультаций со своей аудиторией, своими кандидатами, и мы уже которые поговорили, это как создавать поток, это был первый шаг, чат-бот и реклама, и у вас будет тогда поток заинтересованных в, ваш, в вашем бизнес-предложении или вашем продукте заинтересованных людей, второе, вам нужно соединяться со своей аудиторией, создавать с ними доверительные отношения через бренд развивая свой бренд, становясь более полезным для вашей аудитории, более экспертным для вашей целевой аудитории. И третье, уже непосредственно такой итог. То есть мы работаем над наш, с нашими кандидатами, с людьми, которые проявили интерес к нам, к нашему бизнесу. И это, пожалуй, три основных шага, которые вы превратите, должны превратить в такую систему из этих шагов, И это будет, которые будут делать регулярно, систематично, делая изо дня в день эти действия. И я уверен, что в конце года вы скажете Андрей, спасибо тебе за это видео. Я делал и делала все это пошаги каждый день. И тогда результат, к которому вы так стремитесь, просто не заставит вас долго ждать. И как обещал вам внизу под этим видео пройдите тест-драйв нашего инструмента из нашего курса Свободный ЛМ Виртуальный Наставник. И поверьте, вам это понравится. Но если на сегодняшний момент вы ищете наставника команду или MLM проект, современной системой обучения с полной автоматизацией продвижения через социальные сети, то вы можете записаться ко мне на бесплатную консультацию, контакты будут внизу под этим видео. И если это видео для вас было полезным, ставим палец вверх, подписываемся на канал и уже увидимся в следующих видео. И Пока-пока!